Со сумочек пенза, бежевый сумка-рюкзак. Сумка-рюкзак бежевый, спокойный, из красивого, яркого гобелена, Цвет марсала с оттенком металлик. Покажу, что у нас есть на сегодняшний день из этих моделей. Очень часто возникают вопросы, где купить, как купить, как носить? Можно купить у нас в интернет-магазине. Ссылка под видео. Смотрим там описание, цены и размеры модели, которые я показываю. Или можно позвонить по моему номеру телефону? Вайбер, Ватсап, Телеграм. Все подключено восемь девятьсот четыре, четыреста, тридцать шесть, ноль кожа. Возникают чувство вопросы. А как носить светлую кожу? Ну, как носить? Как мы носим светлую обувь? Очень часто эко-кожа носится именно в обуви у нас на сегодняшний день. Почему? Потому что он, это тренд. Она очень плотно вошла в нашу жизнь, эко-кожа. Из нее выполнены элементы одежды, аксессуары и, конечно, обувь. Но если обувь не сильно трется, то что говорить тогда про сумки? Но у нас сумка-рюкзак. Показываю сейчас, с какими материалами работают наши производители, насколько они плотные. Обратную сторону, смотрите, пропитка, близко на камеру показываю, толщина, порвать его невозможно. Вот он растягивается, но между тем не деформируется. Я тянула со всей силой. Вот такой цвет, вот зеленый, из которого будет выполнен рюкзак. Очень красивый. Обратная сторона вот такая. Очень плотно еще показываю. Вот, прям тяну со всей силы. И он не деформируется. И показываю гобелин. Гобелен толстый. Смотрите, какое толстое плетение. Он с пропиточкой. И еще под него подкладывается текстиль-подкладка. Он довольно плотный, поэтому если попали под дождь, он не поплывет. Однозначно он будет влажный, как и ткань, то есть одежда наша верхняя. Но это все можно высушить и не сильно напрягаться о том, что что-то поведет и что-то будет не так. Когда покупаешь кожу, кожа требует специальных условий пропитки и специального высушивания, специальных условий. Как кожу это тоже применимо, но не в такой мере, в какой отношение кожи Это натуральный материал, он требует очень бережного, нежного к себе отношения. Всякой коже проще. Показываю бежевый рюкзак, сумка-рюкзак, производство пенза, фабрика «Золотой дождь». Красивый нежный цвет. Вот здесь кружево, фактурное. На передней стенке вот такие разрезные полосочки, которые с -с собраны карман. Это рабочий карман. Здесь по бокам два рабочие кармана. С одной и с другой стороны. На задней стенке карман на молнии. Да заходи. И сумку можно передернуть. И повесить на плечо, как рюкзак. Сюда легко войдет формат А4. И есть еще похожие модели. Покажу одну модель, но в двух исполнениях. Тоже золотой дождь. Абсолютно одна э, модель, но выполнена по-разному и смотрится вообще все по-другому. Это «Гобелен», который я только что показывала. Сочетание его. Вот оно. Смотрим. Так, цена предыдущей э, сумки была 2. Сейчас секунду. 2 2,100. У этого рюкзака цена 2000, а у этой сумки рюкзака 200. Так, войдет формат А4, на задней стенке карман на молнии, на передней стенке вот такой кармашек накладной и еще один карман, вот сюда идет вовнутрь, очень хороший подклад. Не посмотрели, кстати, что у того рюкзака внутри. Сейчас вернемся. Внутри хороший объем рюкзака. На задней стенке карман на молнии. Темный а, подклад не видно будет. Вот здесь вот карман на задней молнии. На задней стенке карман на молнии. И на передней два кармашка. Вот такой рюкзачок. Показываю, как смотрится на мне. Очень ярко. Несмотря на то, что у меня образ такой полуспортивный, смотрите, как это смотрится хорошо. И вот такой темный рюкзак, но между тем не все любят светлые. Это цвет такой, знаете, кофе с молоком. Очень приятный на ощупь, он гладенький материал, прям шелковистый. Отделан красивым шоколадом. И на передней стенке использован материал брезент с лазерным нанесением, с рисунком. Все это светится. Звездочки красивые. Они прям краской нанесены, но краска очень качественно нанесена, она не блезет. Одна и та же модель, да, и смотрится по-разному. Вот так это выглядит и вот так выглядит вот это. Идем дальше. Размеры описания оставлю внизу под видео. Есть вот такой еще сумка-рюкзак. Немножко нетрадиционной формы. Можно носить как сумку. Вот так за ручки. Вот так, если мне хочется, я взяла в руку. Повесила на локоть. Повесила на плечо. Либо передернула и одела как рюкзак. Здесь вот можно вот так вот перевернуть, Вот так. И одеть как рюкзак на себя. Вот такой треугольный форм он будет выглядеть со стороны. У этой модели на кольцах ручки. При желании их можно перестегнуть. А перестегнуть можно вот сюда. Вот показываю близко. Карабины, кольца. При желании я могу просто снять и перестегнуть их вот сюда. Двойную ручку. И у меня просто будет удлиненная ручка на плечо. Не такая короткая, будет намного длиннее, Потому что мы все раз Роста и разной комплекции. Здесь три входа. Три отдела. Один большой. Внутри. Кармашек на задней стенке. Два небольших кармашка на передней. И вот такие кармашки, куда спокойно входит рука. Показываю. Один и еще один. Цена этой модели 2000. Показываю еще один рюкзачок. Сумка-рюкзак. Это фабрика город Пенза. Гера. Он очень спокойно кремового такого на камеру однозначно искажает изображение. Оттенок небольшой розовинки есть в бежевом материале, но это смотрится очень красиво. Я показывала, кстати, из этой коллекции сумки Гера. Вот в этом видео. На задней стенке карман на молнии. Здесь высота. Ручек регулируется, можно передвинуть настолько, насколько вам будет комфортно. Одеть на себя как сумку, либо как рюкзак. Так, внутри очень хороший подклад. Нежно-бежевый с горошком. А вот здесь вот карман сейфик. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка. Вот такая красотка. И есть еще один, кстати, цена у этой модели 2000. Близко показываю на камеру отделка вот такая у него идет. На передней стеночке декором является вот такой вот рисунок в виде разных цветов вставочек. Цвет кофейный, шоколад, бежевая плетенка и белый с логотипом. Есть еще вот такой сумка-рюкзак. Это Новосибирск, фирма Мисс Бак. Цена этой сумки полторы тысячи. Это сумка-рюкзак. На задней стенке карман на молнии. Вот такие два регулируемые ручки. На передней стенке кармашек накладной на наклепочки. Легко застегивается. И вот такая поцелуйка. И открыли. Так, здесь у нас никаких перегородок нет. На задней стенке карман на молнии, на передние два кармашка. Смотрится эта сумочка. Очень интересно. Для тех, кто любит поцелуйчик, для тех, кто приверженец классики, либо а, те, кому просто нравится этот механизм. И сам эффект вот этого, да? Застегивается, то есть сам, некоторым нравится сам звук вот этого застегивающегося механизма, это прикольно. Вот так он смотрится. Итак, полторы тысячи. Габелин плотность, пропиткой. Эко-кожа очень толстая, носится хорошо, потому что мы носим такую обувь практически. Ну, не у каждого, наверное, но через одного это точно. И на ногах она стирается намного больше, нежели в руках, да, либо на плече. Поэтому носятся они хорошо, качество они изумительного Наши производители за свое качество борются, потому что конкуренция большая. Поэтому в обиходе, в нашем в одежде, плотного шлайка кожи, не бойтесь ее, она послужит вам не один год. Так вот, подписывайтесь, подписчикам скидка 10%. Комментируйте, ставьте лайки. Мне важно понимать, что вам это нужно и интересно. Задавайте вопросы, которые касаются видео, либо вообще. Скажите, кому интересно, либо не интересно. Если какие-то есть замечания, прям пишите, потому что мне важно мнение каждого. Я вас очень люблю, звездочки. Мы уже все звездочки, каждый по-своему красив, индивидуален и необычен, самобытен. Поэтому мы все важны, мы все красивые. Я люблю вас. Пока!